Я не могу оптеп, а я не могу оптеп, оптеп, все Лев, лев, лев, лев, лев, Куда я подею? Как ты? чего Love, have a I have a I have I have a Не пойму, я понимаю, я понимаю, я я я я я я Филиппись и песни как terminaria подelim! Если люди были болезнаном,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 Не какая-то вещь, что-то. Не какая то вещь что я? Не могу делать ничего, кроме не Папа, я Uh oh they're good at school. Shop and then Не какой-то, какая я в кадре Кто Левый, его не могу, не могу, не могу, не могу, не не могу, не могу, не могу,